привет это новый ролик и сейчас мы находимся в санкт-петербурге и сегодня мы играем большой шоу-матч в москве а, нас пригласил бустер а, спасибо Здорово. Пожалуйста. А, шоу-матч большой шоу-матч против стримеров а мы понятное дело ютуберы мой состав у вас на экране но сейчас состав самого славы посмотрим что у нас получится у них в команде очень серьезный игрок это мистер Доси. Который, судя по всему, сейчас пытается угнать мою машину. Вон он вылазит, смотрите. Это, это очень серьезный момент. Смотрите, смотрите. Вот, против него мы будем сегодня играть, поэтому я думаю, что будет очень серьезная ситуация. Очень много продакшна, будет комментатора, будет много камер, как настоящий турнир. Поэтому давайте приступать. Думаю, будет очень классно. 30 тысяч лайков, спасибо большое всем, а мы приступаем. Ну что все камеры <смех> на меня <смех> Сегодня <смех> я в центре, внимания. <смех> Расскажи про шансы команды вообще против соперников. Интервью, что ли? Ну, на серьезном лице или Ну как, как хочешь. Шансы велики. <смех> Поподробнее тоже Наши шансы очень велики а сегодня а победить а в поединке. Последний. Давай минус оверпас. Давай минус. Минус версия, готова. Go train. Уже после трена вообще похуй. Мы там не Мираж. Мираж? Минус нюк. Давай последнюю ферму. Последнюю первую. Все, все. Карты, ребят, смотрите, каким образом разложились. первая карта вторая карта примера, третья карта приведет. Нормальный пик, хороший разъединенный. Все, удачи, пацаны! Ну что это за кулачок, блядь? Го право, го право, го право. Давай. Бля, меня зарезали, Два 2-2 ситуация. По хп все в принципе одинаковое с 50 дал. с 50 дал. Нормально, нормально. Т, Т, Т. Двое бегут за один, напад. Боже, ты убил Дойси, бро. Раунд выигран. вверх <соцентр> у меня. О, здесь, здесь, здесь, б. Здесь, б. здесь. Пошли Б, Халёный, у меня кер... Я, Блин, ну б. это нормально, нормально, нормаль, НТ. Вот это моя любимая позиция, где играет Дося. Он забирает Фандера. Это хороший размен, потому что два лидера, двух команд, на этой карте встретились, и один из них вышел победителем. А, а, Я а пошел уже. Сотка пошел. пошел. Шотка пошел. Шотка. Сейчас подкрай, будет. Кон идет. Хавай. Все нормально, все нормально. <свят> так и задумалась, это все, все хорошо. Я нихуя не понимаю! Откуда вообще звуки звуки? Тормоза. Ладно. Сразу уже четыре в три, между прочим. Я что? Что? А, нет, склона? Я не знаю, откуда. С Сли... Сли... Сли... линии вроде. Погнали, погнали, погнали. Хорошо, хорошо, хорошо, хорошо, хорошо. Убил ну, да. а вот, вот, его. Могут там волнуют. Сейчас каравай отключается с меня гараж, собирает его. А, 2. 2. Я а иду кубина пушечка ты себя отрабатывает. Ааа! В нычке справа. В. Да. Их там двое, еще, еще, это не он, это не он был, пандер. Я... Да. А, ещето а, еще, еще за желтым по да. посмотрите пожалуйста 3 3хп 3хп у него они забирают второй раунд подряд разыгрались да. собрались Блядь, я да. Спина, похоже. Да. Прошел электро. Электро один. 10 хп электро, 10 хп. 10 хп. 5 хп у него. Олаф. И. Оу. Побольше 3 хп было. Ну ладно. Еще один. На! На! Аккуратно. Ты че ёбнулся, блядь? А я вышел. Вау, у меня прям комп О, прям... у говне сейчас. Ну, после. Да, да, у меня то же самое. Вроде один здесь где-то, и второй где-то у попа. А, вот. Это было близко, ребята, было близко. На Сапсаде 4 часа пояснился. Скажи, пожалуйста, как ты думаешь, что, вот очевидно, какие-то вещи не сложились для вас в, на первой карте? У тебя есть четкое понимание? И карты, конечно, очень не сложился. Абсолютно не сложился в нашу сторону. Не, Неудобный был, да? Неудачный абсолютно мой бан. Как, как ты думаешь... Сказать, брат, как замотивировать вас, чтобы вы нас разъебали? Надо как-то вас подъебнуть? Подъебни, подъебни. Начинается трешко. Ребята, это вам не ролики записывать, блядь, на YouTube, понимаете, нахуй. То есть, все дело в том, что это лайв-трансляция, лайф-трансляция, руки начинают кинобить. Дело трусить. в том, что это просто сложнее. Это сложнее. Ну, типа, закат когда ролики записываешь на YouTube замок? А, то есть, а если тут... вдруг типа промахнулся такой, Короче, ничего, не я перезапишу, не могу. Это подъеб. Это подъеб, да? это Если он еще должен разозлиться, я как бы жду противостояния нормально. Будет ли им сложнее на второй карте? На Мираже, конечно. Во-первых, мы сейчас пойдем подписываем. Это. Уже какой-то плюс идет. Во-вторых, карта меняется на более нормальный миражик туда-сюда, блин. Будет Он... нормальное противостояние. Я думаю, раундов 8 точно уже возьмем. То есть, это только за первую половину, а там уже дальше туда-сюда мы спетляем. Нормальный... нормальный счет будет на второй карте, я думаю. Ясно. Короче, э, на второй карте шансов у них практически нет, на твой взгляд. Я так не говорил. Их 5, а пятый наверху. Давай, давай, Давайте! Давай, давай! Давай, давай! Давай, давай! Давай, давай! Давай, давай! ой Давай! Давай! Давай! Давай! Давай! Давай! Давай! Давай! Давай! Давай! Давай! Давай! Давай! Давай! Пачки брат? Буду... А, хороший, дружище. Я тогда... А, за А, двоих! Да. А, -а, -а. Да. А, -а, а, ты... Шорт, Бойди, я, са, двоих. Хорошо. Хорошо. А, ты... А, ты... А, ты... А, ты... А, -а, -а. Берет, Вовремя реабилитироваться, 0.28 там уже у нас. Соответственно, счет. Так, это что, быстро раунд закончится или что, я немного не понял? Слава Прич, Попытался. Не собрались, пацаны, бля, жопу! сделать? вообще Ну тут всё, ситуация 5 в 1, уже 100% раунд для Трунави. Я 2 забрал. Бэпсы. Хорошное. Хорош. Вышел яма. Видишь? Вышел. Ой! А вот здесь смотрим. Где вот уже два кило? Понял, Оооо. Красиво было. Вот это, это было очень съемок, круто. Кажется, Красивую игру. Вот это было очень круто, да. Убил яму, если что. Один мит, один мит. Ребята. Яма еще один, яма еще один. Он вышел. Второй. Блин, сложный. У нас сейчас по балансу. 3 в 5. А, ja, уже даже 2 в а, 5. Судя по всему, это раунд будет за командой Трунави. Яма последний. Пацаны, Нави сегодня с 11-4 закомбейчили. А у нас какой нибудь? Закрой, не Пожалуйста. Машина, машина. Чёрт, Что это? Не убивай О! Ебать! Что это? есть легенда! Вс, погнали! Легенда! Убил яму! Еще один, еще один вроде. Да. С людовый брат. Эй, шортатель. Двое, двое шорт. <связывая> <связывая> снова а, Как думаешь, что пошло не так? А что было хорошо, что было плохо? Слушай, ну вторая была уже получше, чем первая. Много раундов, но, конечно, мы четко были в говне в все эти игры. <связывая> Тебе скажу, мы наблюдали из пультовой за всем происходящим. Мы искренне за вас болели, и мне кажется, там несколько моментов, когда мы подумали, что ну все, камбэк сейчас. Мы прям все держали кулачки максимально. Эм, как думаешь, чего не хватило? Чего не хватило? Наверное, нашего тимплея. Вот так вот. К сожалению, это уже второй алан, который записываю в формате спидран. <laughs> очень грустно, какой-то тильт. Очень меня бесили некоторые моменты, комбитер очень сильно лагал, и я не мог играть. То есть у всех игроков это было. Я просто не говорил в эфире. Сейчас моя задача — это... Как-то вернуться, мне нужно вернуться на белую полосу, поэтому спасибо большое всем, кто смотрел, я честно, у меня сейчас такая ситуация в голове, что я не знаю, публиковать этот ролик или нет, я очень жестко, я часто настраивал этот компьютер, он два раза вырубался во время юр. Я не записывал микрофон. У меня микрофон в вот студии, но он просто не подключен был к USB, потому что нет порта для USB. Спасибо большое всем за поддержку. Ребята, я надеюсь, я верну форму. Но ну, честно, ну, это вообще бред. Спасибо большое каждому. Всем пока. И тут слева ролик на экране. Можете посмотреть. Советую. Он интересный. Надеюсь, то, что это тоже было интересно. Пока.